Добрый день, друзья! Канал Зеленая Кровля, Роман. И сегодня у нас диагностика кровли при помощи кровельного дефектоскопа. Изотест 2.0. И сразу же у нас идет ремкомплект. Это фен компании Ляйстер. И, собственно, у нас здесь ПВХ кровля. Вот, показываю ее. При помощи оборудования Изотест. Мы проверяем круглую на наличие возможных повреждений в процессе ее эксплуатации. есть одно место. Следующее видео покажем, как это устранить. Работает это следующим образом. Там уложен такопроводящий материал контролит. Сама гидроизоляция у нас является диэлектриком. Отрицательный минусовой электрод у нас закреплен на такопроводящий слой. Вот Плюсовой, это если в двух словах. И между ними если электрик поврежден, как в этом случае, мы сразу видим место дробой место течи на крыше. А вот глазами его не видно, то есть при помощи кровельного дефектоскопа мы найдем то, что не видно глазу. Тем более мы не будем мыть крышу, ничего. Это очень полезно в процессе монтажа крыши, в процессе эксплуатации вместе с нами после нас работает много смешников на крыше. И совершенно случайно где-то может быть большой-небольшой прокол. Его сложно найти. И после чего у нас получается такое сейчас промембранную пробу впечатление, что она ненадежна, ее легко повредить, тяжело найти повреждение, тяжело устранить. И вот в этом видео мы сейчас это все сегодня вам и покажем, насколько это все надежно. Насколько это все легко на самом деле отыскивается. Вот, вот так, даже не глядя сюда. То есть я услышу сигнал. В течение небольшого времени... Мы полностью можем проверить кровлю из любого материала, это не только полоса, это руманно-битумные материалы любые, это бесшовная гидроизоляция, напыляемая любым видом, холодным, горячим. Вот у нас еще одно место. Покажи ближе, то есть его не видно абсолютно. То есть его практически не видно. И все. И сейчас мы это вот так вот устраним. То есть все очень удобно, все очень легко. А вот еще одно. Вот. Это отрицательный электрод. Минусовой, да? Правильно. А вот это плюсовой. Минус, плюс. Между ними диэлектрик. И между всем этим просто короткое замыкание. Все простейшее. Единственное, что при проверке необходимо убирать, здесь небольшая, просто тут 3 миллиметра стоит вода. Мы ее проверим немножко после, мы ее уберем. Основное условие для проверки кровли, она должна быть сухой. А вот быть ее совсем не надо, мы когда проверяли раньше без оборудования, Придется мы керкером проходить его сантиметр за сантиметр, а здесь вот так вот, даже вот здесь, я у нас немного нанесло песка, не надо не убирать ничего, мы просто полностью все проверяем, вот в принципе и все вот в принципе все и произведена проверка сколько у нас там квадратов 60 просто произведена проверка друзья смотрите мы проверяем при помощи этого оборудования при помощи кровельного дефектоскопа любую гидроизоляцию наземную подземную и сразу же можем выполнить ремонт смотрите обращаясь к нам на любом этапе на этапе мы проверяем строителей мы проверяем после строителей, мы проверяем перед сдачей, перед покупкой здания, перед вводом в эксплуатацию, когда угодно. Любой тип гидроизоляции мы можем проверить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, обращайтесь. Выполним максимально качественно и найдем те течи, найдем те течи которые вы никогда глазом не, визуально не найдете. Благодарю вас. Смотрите, о надежности кровли мембраной и простоте ее ремонта легкости после того как мы нашли повреждение, мы берем просто вот такой кусочек пвх мембраны здесь наша визилка на пвх мембране была под рукой и устраняем Все, Одна минута и готово. Через 2-3 дня ее будет вообще здесь не видно. Она никак не влияет на качество. Гомогенный, все однородное. и все. Надежность мембранной крови. Друзья, подписывайтесь на наш канал. На наши все любые каналы. Присылайте задания на расчет. И станете обладателем самой лучшей, самой надежной крыши, которая служит десятилетиями. Благодарю вас.